чугуев ракетами обстреливают город ежедневно нервы расшатаны подскажите как дальше старайтесь максимально быстро уехать из города не находитесь в местах где опасно и там где гремят взрывы вы слышите взрывы и эти взрывы слышны вашему уху вам нужно собраться и уехать с этого места переезжайте найдите знакомых, которые находятся в Полтавской области или в Киевской области или в Ивано-Франковской или в Черновицкой и переезжайте в эту область. В случае, если не знаете, как это сделать, напишите в интернете волонтерская служба помощи беженцам и переедьте по такой программе, которая есть в нашей стране. Не находитесь ничего нельзя сделать не нужно это все терпеть выезжайте возможными способами